Идеальный план. Чего ты? Зачем ты меня сюда притащил? Чего? Думаешь, я тебя сюда притащил? Я только очнулся! Вот! Видишь? Меня накачали! Кто-то меня вчера здесь запер! Да посмотри ты на шею! Ты очнулась здесь? Да, а ты? Рядом. Тут куча комнат. Тут только мы? Пока я нашел лишь тебя. Что было перед отключкой? Я помню шикарную брюнетку в баре. Если я ирландец, то обязательно пьяница. Я пил имбернель. А ты что помнишь? Я ничего не помню. Ничего? Ну уж, простите, извините. Когда мне вставляют шприц в шею, я пытаюсь хоть что-то запомнить. Мы теперь лучшие друзья. Мы не друзья. Ну уже дай мне шанс. Мы будем не разлей вода. Если что, пока я считаю тебя виноватой во всем, Ладно, после вас. Расслабься. Нас тут тоже заперли. Я вам не верю. Тебя же обкололи? Стоять говорю. Если хочешь выбраться, у тебя не получится. Ага. Эта штука горячей лавы. Будешь плавить металл и все сгорит. Откуда ты знаешь? Папа в этом разбирается. В чем? В металлах. Не бойся. Что за дверью? Надеюсь, выход. Ты? Как тебя зовут? Кейт. Я Роуэн, если кому-нибудь интересно. Мы здесь не просто так. Что это? План. Они хотят ограбить музей Маттерсона. Что? Он. Он в Кливленде. Мы поедем в Кливленд? Стоп. А мы что, в Кливленде? Как мы оказались в Кливленде? Где тебя украли? В Нью-Йорке. Я в Аризоне. А ты? Я был в Торонто, на отдыхе. Кто-то постарался, чтобы собрать нас тут. Так что куш серьезный. Куш? Я не понимаю, о чем ты. Я законопослушный гражданин. Ты строитель, верно? Да. Если куш существует, то какой он? Не знаю. Не щелкай ебом играй на Playdom. Найди плейдом в Яндексе или Гугле, зарегистрируйся с промокодом Кино и получи 150 фриспинов и 150 на депозит. дом от создателей легендарного Покердом. Класс. Реалити шоу. От Большой Брат. Взрывчатка. Возможно, Сэмтакс. Ее хватит, чтобы разрушить все здание. Что за херня? Наверное, мы должны во всем разобраться. Почему вы сами бежите к опасности? Кто это? Эй! Эй! Что ты тут делаешь? Наверное, тоже что и вы. Пытаюсь уборться живым. Ты пытался сбежать. Джерри, ты опоздал. У меня плотный график. Ты ходишь по краю. У тебя было время. Разве я когда-то подводил тебя? Мы договаривались о другом. Зачем ты пришел? Потому что мы обеспокоены. И потому что сегодня мы узнаем, не зря ли мы вложили деньги. Что скажешь? Смотри сам. Я занимаюсь такими делами уже давно. Не понял я одно – люди всегда остаются самими собой. Я смотрю и думаю, с чего ты решил, что они будут слушаться тебя? Потому что у них нет выбора. Потому что они просто люди. Что это? Если что-то пойдет не так, не мне придется расплачиваться. Всегда рад поболтать. Тео. Было рад встрече Джерри. Нет, спасибо. Кто-нибудь будет? Я искал выход, и потом передо мной развернулся от. Почему ты не вышел к нам? Скажем так, я очень стеснительный. Я хотел посмотреть на вас со стороны. Доволен? Очень. Что смешного? Поймите всю иронию этой ситуации. Четверо воров в заперти, и мы еще даже не свершили преступление. Воры? Если что, я простой наемный рабочий. Конечно, золотой. Послушайте меня. Хотите узнать, что происходит? Осмотритесь. Мы в игре. Мы лучшие в нашей сфере. Давай к сути. Хочешь узнать суть? Суть в том, что мы все профессиональные преступники. Из нас собрали команду. Механик грубый и сильный. А ты, дорогая, изящная, шустрая, зломщица. Раньше вас называли домашниками. И ты, ловкая мошенница. Ты взломывала сейфа. Ну а ты тогда кто такой? Я тут самый умный. Итак, кто-нибудь понял, что нам нужно выкрасть? Делайте домашку сами! Кто ты? Начну со своего печально известного дела. Бостонский музей, 18 марта 90 -го года. Нет. Oh, yes. Да. Рамы картин все еще висят на стене. No Не ты их крал. You? Я Грейсон Бишоп. Кстати, до сих пор still... у меня в подвале лежит картина Ван Гога. Значит, ты матерый вор, верно? Может, ты сам это все удумал? Хочешь научиться чему-то новому? Сомневаюсь, что вы сможете меня чему-то научить. К тому же, вряд ли бы я подверг опасности свою жизнь. Я не понимаю. Почему мы? Я лучший в своей стезе. Думаю, вы тоже. Иначе мне будет обидно. Нас же было легче нанять. Возможно. Или они знают, что мы бы не стали работать на них. Или... Они хотят подставить нас. То, например. У тебя есть враги, малыш? Просто у меня очень длинный список. Не смей называть меня малышом, дед. Не дай бог такого отца. Какой ты злой. Что будем делать? Мы или выживем, или нет. Так, так что я сделала выбор. Так, умница. Никому не двигаться! Лишня, твою мать! Никаких волков! Будь, будь впрылся. Никому не двигаться! Впрылся, будь. Будь впрылся. Твой дом даёт подло. 40 тысяч к депозиту. Фриз будет крыто. Крыто! Круто! Крыто! Не щелкай еб***м, играй на Плейдом. Зарегистрируйся с промокодом КИНО и получи 150 фриспинов и 40 тысяч рублей на депозит. Плейдом от создателей легендарного Покердом. Рад тебя видеть. Что это? Нашему технику можно двереть, да? Конечно. Мы ведь уже работали с ним. Ему дали задание выключить камеры, да? Да, сэр. А кто дал? Я отдал это задание. Я все исправлю. Уже ничего не исправишь? Я совсем разберусь, и я... Я поговорю с ним. Ты весишь килограммы 75, да? Да. Скоро подействует. И прошу, не сопротивляйся. Так будет легче. Кэрис, у всего есть цель. Каждый шаг имеет значение. Если ты не следуешь правилам, все проигрывают. Теперь ты главный, и будь осторожен с деактивацией. Мы должны спуститься на лифте. Потом открыть комнату с электронным замком. Потом мы должны пройти туннель с датчиками движения. И... Разбить закаленное стекло. Пройдя все это, мы подойдем к сейфу Мослер '70 -го года. Если мы это сделаем, но это вряд ли, то как мы выйдем? Наверное, через главный вход. Мы ведь уже все откроем. Вот эта защита. Что там в сейфе? Золото. Облигации. Бриллианты. Что? Бриллианты. Все началось здесь. Джон Рокфеллер, сын мошенника, он стал одним из богатейших людей. Он скупал бриллианты, горстями. Думаю, он скрыл их от правительства. Они хранились в музее, насколько я знаю. Иногда их перевозят в другое место. Я слышал, что их возили в Италию, во Флоренцию. А откуда ты знаешь? Все дело в Мослере. В некоторых кругах он остался легендой. Его так и не смогли взломать. Хотя многие пытались. Какая-то чушь собачья. Возможно, но наши похитители считают это правдой. И что они хотят от нас? Чтобы мы нарисовали карту? У них уже есть чертежи. Они хотят, чтобы мы украли бриллианты. Нет. Они хотят, чтобы мы попробовали. Я хорош, да? Сюда, ребята. С чего нам тебе доверять? Может, ты ведешь нас к смерти? Все это место как кладбище. Не доверяйте мне, ведь я не доверяю вам. Мы ведь все преступники. Ты прям лучик света. У тебя IQ как размер обуви. Ну вот. Только посмотрите. Прям как на чертеже построили точную копию музея? Они хотят, чтобы мы отрепетировали взлом. Они будут следить за нами, а когда мы вскроем его – бум! А потом? Кто-то повторит за нами в музее. И мы согласимся на это? А у нас есть выбор? Черт. Ты же у нас сейф взламываешь. Это не сейф, это компьютер. Это головоломка, это цифровой замок Хендерсона. Его закрепляют на двери четырьмя болтами. Нам нужен пистолет. Совсем нет. И почему же? Потому что этот замок вскрывал лишь один человек, и он знал четырехзначный код. Ничего сложного. всего ты миллион комбинаций. Перестановка. Тут плюс-минус 10 тысяч комбинаций. Но у нас есть преимущество. Клавиатурах замков Хендерсона используют особый силикон. И что дальше? На этом силиконе остается пот нашего тела. Отойди от света. Так. Всего двадцать четыре перестановки. Ваули, открыл? Откуда вы узнали комбинацию? Нет, не знал. Но я знаю людей и замки. Но на замке в музее будет другой код. Мы просто в копии. Если мы все умрем, то нам и не придется взламывать сейф в музее. В настоящей охранной системе нет выключателя. А вот он. Тут они спрятали бомбу. Они нашли копию. Они отстают. Как там Грейсон? Он делает все по плану. Он дал всем задание и быстро взломал код. А теперь шоу начинается. Зачем ты принесла инструменты? Они не спасут нас от цветовых мечей. О чем она думает? Я справлюсь. С чем? Нужно перенаправить лазер. У тебя есть зеркало? Видишь, луч передо мной Почему ты не с ребятами? Просто я искала слабое место. Сложно быть главной. Я не главная. Дело не только в способностях, но и в личности. Мак сильная и тихая. Она насторожилась, но ей можно доверять. Роуан. он туповат, но свое дело знает. А я… Я тут самый мудрый. А ты, Кейт? Что ты сделаешь, чтобы отвести нас на Землю, обетованно? Я не собираюсь никого отводить. Я тебя не знаю. А я знаю тебя. Хватит нести чушь. Чего? Ты внучка Бингма Пэкстона из общества корсика ты ничего не знаешь ты преступница Нам нет смысла врать друг другу Мы в одной лодке можно я спрошу как его поймали я восхищался талантом твоего дедушки Мы работали в италии. Я не успела вскрыть сейф. Полицейских должны были отвлечь, но… Я убежала с остальными, а дед взял вину на себя. Что за сейф? Что за сейф, Кейт? Это важно. Мослер. Мослер. Это было последнее дело твоего деда. Он умер в тюрьме, да? Ты виновата в этом. Ты что думаешь, ты самый умный? Послушай меня. Мы не обязаны делать все, что хотят они. Мы с тобой можем обыграть их всех. Я не буду играть в твои игры. Ты даже не понимаешь всего масштаба. Мы пешки. И мы в игре для королей. Эй. Мы готовы. Роуэн кое-что придумал. Так. Слушайте. Тут стекло закаливают по 10 часов. Сталь можно разрезать, камень можно разбить. Но вот это... Это разбить не получится, как ни старайся. Страховые бы закупили такое стекло. Возможно, вибрация может подорвать прочность стекла. Я думала, разобьется. А тут и царапины нет. Нет. Я думал, что я ослаблю его. Мне нужно время. В жопу все. Я с тобой. Я думала, ты эксперт. Отстань, а. У вас в Аризоне все такие злые? Я родом из Мексики. Да, я отгадаю. Канкун, Акапулько. Ты, наверное, оттачивала мастерство в отелях, да? Синелоа. Ты с родины картелей. Ясно, чего ты такая злая. Я выросла с командой Мэджикл. Все мои друзья уже мертвы? Это понятно. Дело не во мне, а в Кейт. Я подслушала ее разговор с Грейсоном. Она из общества. А не скажешь? Она внучка самого Бингема. Я не доверяю ей. Сейчас вообще сложно кому-то доверять. Надо следить за ней. Я слежу за всеми. Если ты не боишься их, то ты идиот. Их стоит бояться. Может, они это придумали. И кто-то из нас тут лишний. И чего ты хочешь от меня? Надо показать им, что мы не тупицы. Кто-нибудь придумал? Да, и плоскогубцы. О чем вы болтали с Грейсоном? О сейфе. О чем же еще? Играешь в покер? Нет, а стоит. Ты умеешь врать. Что быстрей! Какого Ты работаешь с ними? С кем? С обществом. Я не понимаю, о чем ты. Я подслушала вас с Грейсоном. Ты из общества, и ты затеяла все это. Зачем это нужно обществу? У них есть много связей. Вы ошибаетесь. Мы должны работать сообща, чтобы выбраться. А я считаю, что, наверное, это мы нужны тебе. А ты нужна обществу живой. И если мы попытаемся убить тебя, то они откроют нам дверь. Поэтому мы готовы на жестокие меры. Что тут происходит? Ничего такого. Просто мы нашли крысу. Что ты несешь? Куда ты идешь? Успокойся. Она нужна нам. Она из общества. И что? Она была там. Но вышла из него. Поверьте мне, она никак не связана с нашим похищением. А откуда тебе знать? Она бы никогда не работала на Мразии. Особенно на Теодора Турла Третьего. Кто, блин, такой Теодор Турла Третий? Нас украл рыцарь круглого стола? Теодор придумал всю эту схему. И поверь мне, он связан с тобой. Бред какой-то. Ты родился в Дублине, да? Да, верно. Раньше Тео работал там. А ТО нужно знать только одно. Он не оставляет свидетелей. Даже в своей команде. Когда он уехал из Дублина, он оставил за собой кучу трупов. Ты говорил, что ты лишился отца. И ты, дорогая, была частью команды Magical. И, конечно, больше этой команды нет. Их всех застрелили, кроме тебя. Это ужасно, да? Ты выросла в трущобах. Я знаю, что Тео вербовал всех бездомных на улице Мексики. И обращался он с ними так себе. Ты многого не знаешь. Это вряд ли. Даже Диккенс написал книгу об этом. Вас поймали. Научили воровать. Научили убивать. И превратили вас в тех, кого вы ненавидели. А потом вас предали и оставили умирать. Тихо, тихо. Спокойно. Отличный удар. Откуда ты узнал Тео? Что он тебе сделал? Скорее... Это я ему насолил. Партины. Бостонский музей. Ты его подставил. Никого не подставлял. Вернее, ударил первым и одержал победу. А теперь он мстит. Бред собачий. Ты сам в курсе. Ты ни черта о нас не знаешь. Скажем, я придумал для тебя хорошую легенду. Послушайте меня и слушайте очень внимательно. Если планируете выбраться отсюда живыми, придется хорошенько пораскинуть мозгами. Пора начинать второй этап. Не щелкай, еб***м, играй на Плейдом. Найди Плейдом в Яндексе или Гугле, зарегистрируйся с промокодом КИНО и получи 150 фриспинов и 150% на депозит. Плейдом от создателей легендарного Покердом. ты делаешь то что и все должны ищу выход ты теряешь не только свое но и наше время они все закрыли тебе никак туда не забраться откуда ты знаешь я знаю лишь то что палец уже на спусковом крючке Понимаю, что не нравлюсь тебе. Ладно, не беда. Нет. Ты не понимаешь. Ни хера ты не понимаешь. Ты ведь из общества. Все эти ваши ритуалы, правила, порядок преемственности и остальная хрень. Вы лишь кучка избалованных наглых аристократов, играющих в пиратов. Ты не знаешь, о чем говоришь. Знаю. По личному опыту. Мне не давали частных уроков в европейском замке. Я сражалась до потери крови. И буду сражаться, чтобы выбраться отсюда. Все закончится совсем иначе. Если не будем работать сообща. Дамы! Что? Вы что сделали? Ничего. Хорош заливать. Я точно ничего не делала, а вот вы. Что вы делаете? Не бегаем, как крысы в клетке. Боже, прямо как Грейсон. Объясните мне, почему у нас осталось два часа? Что? Как два? У нас чуть меньше трех. Что ж, значит, вы кого-то сильно разозлили. Может, вернемся к работе? Зачем? Это ведь явно подстава. Возможно. Но Роуэн прав, и ты должна нам помочь. Нет никаких нас, ясно? Лишь сегодня. Что это за шум? Я чувствую запах дыма. Где Грейсон? Ходил, разнюхивал что-то да как. Что за черт? Чертежи горят. Что он задумал? Простите за обман, друзья мои. Черт! Идиот! Сраный ублюдок! Починить сможешь? Дай мне минутку. Ты всегда надо мной насмехался, здоровяк. Приятно осознавать, что сегодня буду смеяться я. Знаю, что ты меня слышишь, коварный засоранец. Так что поднимай свой зад, готовь свои губки и целуй мне ноги. Наверное, он ищет выход. Мы тоже, придурок. Степень разделения 16, и тогда мой последний вздох будет прямо тебе в лицо. Да он же все спалит. Черт. Вдруг и правда выйдет. Стреляй. Уверен? Стреляй. Зараза. Быстрее. Помолчи. Жаль, что это не его яйца. Он нас убьет. Готово. Уверен? Стой. Я yes, сам. Сукин сын. Сукин сын. Эй! Эй! Чего вы так долго? О чем ты думал? Хотел дать вам фору. чтобы сами все увидели. Боюсь, теперь тебе придется отвести их к обетованной земле. Тише, лучше не двигайся. Доведи его до конца. Я его не расслышал. Не могу разобрать. А ты попытайся. Не могу. Кэй, hey, так попытайся! Грейсон не был командным игроком. То есть он… Он был творцом. Свершил величайшее ограбление в истории. Прояви хоть немного уважения. Джерри! Только не говори, что это было частью плана. Это было вполне ожидаемо. Я не понимаю, о чем ты. О том, Джерри, что он исполнил свою роль. Иногда приходится пожертвовать пешкой, чтобы выставить фигуры как надо. Больше никаких жертв. Достань мне бриллианты. Грейсон пошел один и вот что с ним стало. Я. Мы не повторим ту же ошибку. Если хотим победить, нужно работать вместе. Вам решать. А я уже решила. Либо умрем, либо выберемся вместе. Попробуй еще раз. есть что-то полезное хрень хрень и снова хрень ну хоть что-нибудь повыше еще раз попробую еще раз ну ладно принеси дрон зачем В камере карта памяти еще раз выше еще раз у нас не будет времени на поправки Зачем ты это делаешь? Что? Грабишь банки. Ради себя или кого-то другого. В Ирландии молодых парней без семьи не особо-то и жалуют. Мне жаль. А вскоре понимаешь, что близкая семья куда ценнее хреновой ситуации, в которой ты оказался. Да ладно, блин. Готово! Прям Чарли Свон. Сталь. Сталь. Корбит, Вольфрама. Хобальд. Херня. Ничего? Чрезвычайно высокое сопротивление к поверхностному сжатию. Где-то 9 по шкале Мооса. В смысле? Вообще непробиваемо. Хоть чем-то можно? Бриллиантами. Но если ты не обручена, то тогда точно не по адресу. А чем еще? Корундом, керамикой. Играться с вагончиком. Может, это? А что это? Свеча зажигания. Керамический наконечник. Откуда узнала? От дедушки. Секунду. Нужно чем-то зажать. Сейчас. Держи. С Богом. Так. Стоп. Видишь? Дырка. Умно. Для начала весьма неплохо. Керамический наконечник. Спасибо. Простите, дамы. Вы только гляньте. назад. Она точно сможет? Точно. С чего бы? Она слишком меня ненавидит, как и все они. Сколько нужно времени? А сколько у нас есть? 33 минуты. Успеешь? Постараюсь. Простите. Извиняться стоило три часа назад. Времени мало, ей нужно помочь. Лучше не мешать, сама разберется. Не мешать? Но мы же команда. Оплашает один, все пойдут на дно. Послушай, я знаю, ты не командный игрок. и делать все в одиночку. Я понимаю. Но одной тебе не выжить. Жила ведь как-то до этого. Так что спасибо. Разве бывают моменты, когда и тебе нужна помощь? Вот лежишь ты на земле в канаве, и кто протянет тебе руку? Кто? Те, кто хочет тебя использовать в своих целях. Будто ты им должен жизнью. Мне жаль. Правда. Но ты нам нужна точно так же, как и мы тебе. Ладно? А что насчет жидкого азота? Выйдет заморозить замок? Возможно. Попробуем. Попытка не пытка. Есть идея. Жидкий азот. Не выйдет. Там боек под напряжением. Снова закроется, и мы никогда не откроем. Сколько осталось? 21 минута. Ты сможешь. Сорок пять. Шестьдесят три. Чёрта. В чем дело? Не знаю. Не выходит, не открывается. Нам пора. Должна была открыться. Я вас подвела. Десно. Нас точно не видят. Я поставил повтор записи на камере. Эти придурки смотрят на то, как Кейт обливается потом. Теперь ты. Сворачиваемся. Мы уже выходим. Полиция? Каждый коп в 10 милях едет на склад. Это наш шанс. Где наша команда? Едут. У меня к тебе поручение. Я обо всем позабочусь. зайдем в другой гараж мы не какие-то там лохи времени нет ну тогда погнали я просто нагнетал атмосферу вперед пройдемся по магазинам Ты ничего не купил? Обижаешь. Нам пора. Слушай, мы не знаем сколько их. Если найдешь команду Тео, когда найду команду Тео, оставь их мне. Асиф за тобой. Помнишь, что я тебе показывала? Вы в этом уверены? Бросил нас и оставил умирать. Так просто не отделается. Вдруг это ловушка. Он думает, мы мертвы. Для него это будет сюрпризом. Поймет, когда не найдет бриллиантов. здесь. Кто? Дэл. Погоди-ка, у нас проблемы. Кейт. Хорошо выглядишь. Попробуй. Мортлых 1935-го. Любимый виски твоего деда. Я не буду пить. Я пришла за бриллиантами. Как и все, дорогая. Ответь на вопрос. Что ты видишь? Богатство и привилегии. А вот я. Я вижу, как они лгут по утрам Они хотят произвести впечатление. Оставить след. Чтобы их заметили. Но не я. Что? Я здесь не для этого. Отчего так вырдилось? Им кажется, что нет ничего лучше. А у меня нет на это времени. А на что есть? М? На что у тебя есть время? Ну. Я бы предпочел занятия поинтереснее. А вот приобретение ценных вещей и худел. Я привык придираться к нюансам Кейт. Мне нравится игра. Она а плевать. Попробуй, очень советую. Сложно быть в конце пешкой короля. Скажи, Кейт, ты станешь королевой? Вскоре узнаем. Игра продолжается. Простите. Ничего. Сам виноват. Хорошего вечера. 50 фриспинов и 150 процентов на депозит. дом от создателей легендарного покердом. Я на месте. Лифт уже спускается. Для тебя там подарок. Мэг, ты там? Не могу найти команду Т. Ищи дальше. Роун, я все выхожу, Мэк, это ты? Ты чё за хер? Роуэнд, что там делаешь? Оуэн, Мэг, ты меня слышишь? Садись. отдай бриллианты кейт О, у меня их нет ты никогда не уйдешь без победы дедушка прекрасно дал понять лучше признайся убьешь меня можешь попрощаться с бриллиантами не сомневайся на свою жизнь тебе плевать она жизнью рауна Мы только познакомились. Какая мне разница? Я прекрасно тебя знаю. Поэтому выбрал тебя и всех остальных. Поэтому позволил сбежать. Ты знал, что мы сбежим. Разумеется. Но пытался нас убить. Простая мотивация. А как же другие? Не было других, Кейт. Только вы. Каждый ваш шаг, каждое действие были заранее спланированы. Потому что я так хотел. Вы были пешками. Снова станешь говорить о шахматах? Я больше монополию люблю. Напёрсток? Цилиндр. Отдай бриллианты, Кейт. Убьешь, останешься ни с чем. Роуэн у нас. Мы заставим его говорить. Но Роуэн не знает, где бриллианты. Знаю лишь я. И если я умру, ты их не увидишь. Ты глубоко ошибаешься. Скорее ты. Вряд ли ты сам все финансировал. Уверена, что был покупатель. Покупатель, который заплатил немало ради всей этой операции и точной копии. Я точно знаю, что покупатель будет недоволен, если не получит товар. Ну как? Я права? Бриллианты, Кейт. Если я не скажу, где они, чтобы со мной не случилось, они за тобой придут. В шахматах есть кубики? Замечательно. Кей. Позвони Винсу. Пускай Кейт узнает, что ее ждет. В чем дело, Кэй? Бог ты мой. Мэг, ты там? Мэг, слышишь меня? Встретимся на нашем месте. Мэг, что случилось? Нужно уходить. Идем. Мэг, что ты делаешь? Мне жаль, Кейт. Ещё не поздно. Для меня. Он тебе заплатил. Я ей не платил. Я ее вырастил. Кейт, хватит уже, ладно? Не усложняй себе жизнь, и скажи мне, где бриллианты. Лишь из-за них я еще жива. Из-за них ты умрешь. Они того стоят. Нет, но ради твоего провала я бы умерла. Пристрели ее. Заберем ее и уедем. Она заговорит рано или поздно. Знаешь, я что-то сомневаюсь. Нужно пересмотреть ситуацию и убрать лишних пешек. Не хочу оставлять хвосты стрелье. Нет, нам нужно уходить. Сейчас не время. Что прости? Я думаю, что сейчас... Мне жаль. За что? Не слушай ее. За то, что он с тобой сделал. За то, в кого тебя превратил. Агдалина. Давай. Стреляй. Жива! Ты мне как дочь. Сама знаешь? Как дочь. Прости. Даю тебе последний шанс. Что ты сделал? Что я сделал? Я ее спас, ясно? Ее семья умерла, я подобрал ее с улицы и дал все, что она хочет. Тебе-то что? Ты сделал из нее оружие. Иначе бы она умерла. Из-за тебя я ее пристрелил. Не такой финал я планировал, Кейт. Я в порядке. И вот я снова спас вас. Ну-ка, присядь. Ты их в кустах оставила? А я считал тебя умнее. Правда? Я надеялась, что ты тоже. Ну и как ты? Больше я рисковать не буду. Поворот за поворотом. Словно заворачивать крышку бутылки. Смеяться больно. Дай глянуть. Ты дала мне шанс. Не стоило. Не шанс, а выбор. Ты сама решила. Не переживай, все нормально. Все было прекрасно, великолепно, но Мэг только что подстрелили, а я истекаю кровью возле церкви. А у тебя сумка с бриллиантами. Пора сваливать. Пожалуй, но у меня еще остались дела.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 Удивлен меня увидеть. Поцелуй, мои яйца, лысый придурок. Игра окончена. Нью-Йорк, неделю спустя. За Грейсона. За самоуверенного мерзавца. Было сложно найти картину. Я проскользнула тайком. Спасибо. У вас для меня кое-что есть? Готова, и это все? Да, спасибо, что избавились от него, он мне никогда не нравился. До связи. Вот и все. Что теперь? Хватит с меня обмана. Оказалось, что Кейт – это дочь Грейсона. Если сорвем маску, за ней будет Скубиду? Возможно. Но сперва… Вы бывали в Италии? Хорошо, пойдет. Может, немного правее? Чуть чуть. Вот так, идеально. Прям вылетый ты. И что теперь? Мы ведь все уже решили, помните?